На сайте Казанского университета опубликовали рейтинговые списки поступающих. Сколько абитуриентов вошло в этот список? 2 числа – это окончание, ну, то есть окончательные списки по приему в, в рамках бакалавриата специалитета по бюджетному конкурсу. Как научный центр мирового уровня помогает добывать не только дешевую и экологичную нефть, но и трудноизвлекаемую? Пор очень мелкий, и прокачать через нее жидкость или нефть выкачать невозможно. Чье наследие хранится в отделе рукописей и редких книг научной библиотеки Лобачевского Казанского федерального университета. В нашем фонде тоже есть газета, где рассказывается об этом трагическом случае, как он, так сказать, неудачно стрелялся. Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии София Чугунова. В эти выходные в Доме правительства Республики Татарстан состоялась торжественная церемония награждения ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова орденом Дуслык. Вручил почетную награду президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Ильшат Гафуров был отмечен руководством республики за многолетнюю плодотворную работу на благо Татарстана и значительный вклад в развитие науки и образования. 2 августа на сайте КФУ опубликовали рейтинговые списки поступающих о том, кто вошел в эти списки и не только в нашем сюжете. 2 августа на сайте КФУ появились первые списки по приему на бакалавриат специалитет в рамках бюджетного конкурса. Ответственный секретарь приемной комиссии Александр Бибик рассказал, сколько заявлений подано от стабальников абитуриентов, которые прошли без вступительных испытаний. На сегодняшний день у нас уже порядка 264 абитуриентов, которые имеют наивысший балл ЕГЭ, либо несколько баллов ЕГЭ с наивысшим значением, и около 161 человека подали заявление в рамках прохождения конкурса без вступительных испытаний. Но мы ожидаем сейчас обязательно согласия от них, для того, чтобы они смогли зачислиться вот в эту же приоритетную волну. По словам Александра Бибика, наиболее конкретные цифры можно будет назвать 4 августа, когда будут получены все согласия на зачисления в квотные целевые группы до 18.00. Уже 6 августа выйдет первый приказ нулевой волны. В него входят целевики, льготники и те, кто зачисляется без вступительных испытаний. Затем мы принимаем согласие на общий конкурс до 11 августа и приказ вот именно в общий конкурс это 17 августа. Сегодня вышел первый приказ о зачислении на контрактную форму обучения для иностранных граждан. Были зачислены 168 человек, 48 абитуриентов в рамках договоренности между странами по линии Министерства образования и науки РФ. Отметим, что это не окончательный срок приема документов. Иностранцы могут подавать документы до 16 августа, это дополнительный срок, и для них еще пройдет серия внутренних вступительных испытаний. До 15 августа мы принимаем документы, после 15 августа серия вступительных испытаний, затем мы даем время на подачу согласия и оплату договора, и к 1 сентября они должны приступить к обучению. Если не будет, объявлен дополнительный набор. Никитина, Фариза Ректора Казанского университета наградили орденом за заслуги. Высшую награду российских мусульман вручил заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации по внутренним делам Равиль Сафиддинов. Столь почетной награды Ильшат Гафуров был отмечен за долгие годы служения на Ниве высшего образования, большой вклад в дело воспитания новых поколений профессионалов и развитие российской фундаментальной прикладной науки.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 Ранкингс по данному направлению. Диана Желенкова, Илья Андреев, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Выпускника Казанского университета Марата Галиханова назначили главой Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области. Он приступит к выполнению должностных обязанностей 7 августа.